Вторая карта этого противостояния, дорогие мои друзья Бухара один Ташкент против друг дружки Играют на второй карте этого игрового вечера Гранд-финал, напоминаю вам Победитель забирает первое место и 900 долларов э, в довесок. Второе место забирает 200 долларов и в довесок ничего больше не забирает. Вот так вот. Ну и, в общем, да, это Инферно, детка. Первая карта Трейн закончилась со счетом 16-13 в пользу команды Бухара-1. Теперь ташкентцы должны отыгрываться на карте Инферно, и мы плавно переедем на карту Дедаст-2. Но что, если вдруг Бухара выиграет карту Инферно? Ну, очевидно, тогда 2-0, и они становятся чемпионами. Так это или не так, пока сложно предполагать. Но можно констатировать, опять же, некоторые вещи. Можно выдвигать определенные тезисы. Команда... Бу... О, тут уже чуть ли не зарезали колстизи. Команда Бухара начинает в сильной стороне. Ташкент начинает в слабой стороне. Да, после смены сторон у Ташкента, разумеется, будет игра идти а, более уверенно, как я считаю, нежели в первой половине. Бухарцам придется напрягаться, по ходу второй половины чуть больше. Но... Решающий ли это момент? Тут, конечно, вопрос Ну, хилфигер Легкие два минуса, минус один одеша И уже третий, кстати, от хилфигера Спаун последний Закончились патроны у спауна Отстреливался как мог Но, разумеется, при быстром выходе на банан Без гранат а, ну, ташкенцы подписали Сами себе смертный приговор На самом-то деле 2-0 Это финал, что ли? А -а абсолютно верно Гранд-финал Так, ребята, чатик Все, кто сейчас находится на прямой трансляции Приветствую вам большущие Хорошего вам настроения И приятного просмотра У нас здесь КС, черт возьми Халфигер Халфигер Хилфигер Естественно. квадракилл Дайте эйс. Смотри, за эйсом побежал. Пятого ищет. Ищет пятого. Пятый где-то на меду. Вот же он пятый. И это первый и единственный на данный момент пока что эйс в рамках этого турнира. Ну, я имею в виду в рамках матчей, которые я комментировал, разумеется. да. То есть я не беру в расчет матчи, которые мы не видели на этом канале. Которые проходили, например, в нижней сетке. А мы ее вообще достаточно... Так, вот аккуратненько обошли, очень мало матчей оттуда мы увидели. Ну, тем не менее, все-таки это эйс, это минус 5, это круто и здорово. Не устал, брат, наши турниры стримить? У Лукбек нет, конечно. Мне наоборот очень нравится, как ребята из Узбекистана играют. Прям респектом. Поэтому нет. Однозначно нет. И не устану. 4 в 4. Погиб Хилфигер, погиб Симпл. ребят разменялись. Ну, какого-то позиционного перевеса атака после этих разменов получить не сумела. Но, однако, наверное, достаточно неплохо могут выйти на точку. Если будут делать это, разумеется, командно и кучно. Если будут открываться по одному, то это на руку только команде Бухара-1. Ташкентцам же все-таки, наверное, я бы рекомендовал быть... Более слаженными, да, чем На данный момент было Во всяком случае, то, что было на трене Это было не очень слаженный каесик Был еще айс Помню, не помню точно кто Не, было 2 или 3, э, минус 4 Но эйсов до этого не было <coughs> О, плюс граф, интересный вопрос Сейчас отвечу так, ну у нас здесь попытка зайти на точку Б Немножко скучковались Ребята подсадку мутят, да, хитрые всякие страточки и так далее И да, падает у нас Итачи, он же басоночки а, За 7 секунд до конца раунда бомба все-таки установлена И бухарцам придется выбивать Ну, я так думаю, придется выбивать а, Нельзя сейчас уходить на сейв Хотя, опять же, если нет уверенности в своих силах, то лучше, да, уйти 20 секунд до взрыва. дефюзки ты есть в количестве двух. Очень интересный вариант открытия спиной. Спиной, просто спиной, елки палки Ну, артисты, ну, артисты. Ну, конечно, да. Теперь поражение в раунде уже однозначно. 3-1. Так вот, почему нельзя плюс граф? Полиграф прав, вроде был еще эйс. Допускаю, допускаю, что я могу ошибиться. Скажите мне, какой это был матч, я потом пересмотрю обязательно. Саня, красавчик, еще много чемпов совместных проведем, брат. Спасибо большое, Карик. Надеюсь. Надеюсь, что это далеко не последний турнир, который я освещаю для ребят. Здорово, Саня сегодня Нукус играет. Батербек, Нукус проиграл уже. Все, Нукус не играет больше. Вот такие дела. Так, касаемо плюс граф. Почему нельзя использовать? Потому что э, если есть какие-то небольшие... Ну, в общем... Так, в двух словах, да, э, график, который показывается, зачастую начинает лихорадить в том случае, если рядом находится соперник Он может немножко намекать на то, что какие-то оппоненты находятся рядом Но это работает только на слабых ПК, вот в чем дело э, на, Если, допустим, вот взять, например, мой стримерский компьютер, с которого я стримлю, да, на нем плюс граф ничего не будет показывать, вот в чем дело но на старом компьютере или на плохом железе в целом или если специально криво себе настроить КС то плюс граф будет показывать волна будет э, идти еще сильнее в том случае если оппонент будет подходиться к тебе ближе вот ну вот на всех работает только на лане ну вот даже тем более на лане если работает так, так тогда логично почему запрещено Радо, огромное вам спасибо за очень и очень и очень красивый анонс. Давайте-ка я даже его закреплю. Слушайте, прям обеими руками вам аплодирую. Замечательно, замечательное сообщение. Теперь оно будет в закрепе, все его будут видеть. И, наконец-то, может быть, меньше будет вопросов однотипных. 4 в 2, но ретейк — это вопрос времени, естественно, учитывая, что... Я, честно сказать, даже не совсем понимаю, как так получилось, что ташкентцы нашли в данной ситуации адекватным решением поставить бомбу, даже не убедившись в том, что точка полностью зачищена. Как бы у нас там за тройкой сидел игрок со снайперской винтовкой, и, ну, типа, ставить у него перед лицом бомбу, это прям очень сложно. Вчера же с манганом играли и выиграли же они. Да, Бутербег, все правильно. но ну, а потом они упали в нижнюю сетку и проиграли от команды Бухара-1. Этот матч не комментируется по определенным причинам. Тема записи этого матча нет, поэтому вот, собственно, так. Деша. Ну, Деша чувствует себя на Инферно, вот хочу заметить. Да, очень грамотно и очень круто, да. Между прочим, статистика во многом... Вообще обо многом говорит, да. вот Хилфигер. 18 к 2. Ну, Деша сейчас вообще в этом раунде, по сути, был звездой, наверное, MVP, если бы это была бы версия Counter-Strike Global Offensive, определенно сервер выдал бы ему и MVP за его старания. Но, в целом, конечно, пока да, Хилфигер прям тащит, провозит свою команду как только может. У Симпла же в это время, кстати, статистика 0 к 6, но это так вот, о интересных цифрах в этом матче. Александр, в турнире будут конкурсы на лучший игрок, лучший АВПшник, лучший бомбардир и так далее? Думаю, нет. Но на следующих турнирах я бы рекомендовал на самом деле Хасану и ребятам э, делать акцент и на этих вещах тоже. Потому что это было бы очень здорово и интересно. Игроки команды Ташкент разменялись в плюс для себя Деша и, и Тачи Басоночки. Ну, я, позвольте, буду называть его дальше и Итачи, невзирая на то, что это все-таки Басоночки. Он, по крайней мере, играл с этим никнеймом раньше, но... Буду называть так, потому что первую карту я уже привык называть его Итачи. Ну и ситуация, да, в которой Итачи, ну, по сути, уже точно ничего не решает. И от него в этой ситуации уже ничего не, не зависит. Нарко подставился. Ну, диффуза есть. 10 секунд до конца раунда. Сейчас, исходя из времени, уже придется дефать. Прям полноценно дефать. Дефать. Ну, нет, Симпл забирает оппонента Дефать полноценно, кстати, не стал Ну, очевидно, опять же, что при 100% дефьюзе Без фейков, без всего ну игрок атаки точно выйдет и добьет Поэтому вариантов других-то, в общем-то, тут и не было Да и быть не могло, если так уж глобально Здравствуйте, админ. Когда даст 2? В случае, если команда Ташкент выиграет карту Инферно. Только в таком случае мы увидим карту даст 2. Если Бухара 1 выиграют даст, то... Ой, выиграет Инферно, то и... Карик. <coughs> Капитан. Откапитанил. Многих откапитанил очень сейчас в этом раунде. Ну и хилфигер 19. Вот просто, опять же, немного интересных цифр. Колстизи, статистика 2 на 7. Хилфигер 19 на 3. Очень неудачный топот, и да, хилфигер его не мог не услышать. 6-2. Учтем хорошая идея. Ну вот, видите, РСТ. Благодаря вам теперь будут номинации на лучшего снайпера. Э, капитан убил капитана. Эва, но как? То есть, получается, кто? Колстизи капитану команды из Ташкента, да? Хилфигер наш избалованный <свист> <свист> <свист> <свист> Да, колстизи капитан Ташкента здорово, здорово А вот теперь, да, дуэль капитанов была И один капитан убил другого, представляете Забавненький забавненько... забавненько... момент И тачим, минус нарко. Но здесь еще по-прежнему находится Симпл, который должен был, в общем-то, сразу выходить, разменивать. Я не думаю, что правильным решением здесь является да, сидеть, ждать. Потому что игроки обороны-то на своей территории попросту... Ну, Карик там, опять же, забожил где-то. Я не понял, не успел где понять, потому что, ну, очень быстро все происходило. Дорогие друзья, ташкенцы свой экономический раунд решили просто слить в пух и прах, чтобы не тянуть время. Поддерживаю это правильное решение. Ну и еще вопрос, конечно, очень интересно, побьет ли сегодняшний рекорд, вернее, сегодняшняя трансляция, рекорд, рекорд, господи, рекорд вчерашней трансляции. Пока что, пока что далековато, но вчера был рекорд 187. Карик, вот он капитан. Вот он, капитан, вышел и откапитанил, иначе не скажешь Минус от Итачи, нарк погибает, ситуация 4 в 2 Ну, тут, конечно, бухарцы, как звери, на самом деле, сейчас обороняются При том, что они еще и позволяют себе даже агрессию навязывать Ташкенту Хотя, должно быть с точностью, да наоборот, ташкентцы, в общем-то, играя в атаке должны сейчас а, демонстрировать... А, свое желание победить, а Карик, кстати, даже не стал уходить с этой позиции и продолжает капитанствовать там. Ну, в результате погиб от рук спауна, но своей гибелью дал важную информацию, по которой уже сработал хилфигер и 8-2 на табло. Это уж прям как-то, ну, дорогие мои друзья, Даже же совсем никак на трейне было, слушать. Сейчас Бухара доминирует куда серьезнее. Можно, конечно, взять за сравнение карту Нюк, хотя, ну, это все-таки Нюк, и, наверное, сравнивать его с картой Инферно было бы не совсем правильно, потому что, ну, философия этих двух карт абсолютно другая. Спиду, кстати, находясь на гитрайте, делает даблкил, Филфергер... Минус Старку выкидывает автомат Калашникова, в котором закончились патроны. Прям тут же его зачем-то подбирает с ножом. С ножом! Хилфигер! Хилфигер! Почти зарезал соперника, но нет, все-таки соперник сам перерезал горлышко своему визави. Деша, завершающий минус от команды Бухара. 192, 9 2 Вот это да, вот это жесть. Саня, привет, взял пиво играть, кто-то будет еще, Иван Шевченко, приветствую, на сегодня это единственный матч, Бухара 1 и Ташкент, ну, будет еще одна карта сыграна, если э, Ташкент выиграют Инферно, если не выиграют, то это будет последняя карта на сегодня. Ну что ж, ситуация 5. у Хилфигер вместе с Хаешечкой от Итачи. Ну, очередной очень интересный раунд в исполнении команды из Ташкента. К моему величайшему сожалению, прям... Ну, прям мимо кассы. Опять же, мимо кассы. Я сегодня уже второй раз это выражение говорю, но это, наверное, самое применимое в данной ситуации... К игрокам Ташкента выражение Потому что, а что еще сказать? Ну, ну вышли и не вышли В общем-то, вот и все Жесткий, жесткий приет от приет, простите, прием От э бухарцев Ну, ташкентцам Однозначно во второй половине Придется очень сильно потеть Для того, чтобы вывести на третью карту Карик вновь продолжает своими капитанскими действиями э, вести свою команду к победе и забирает, ну, кстати, вражеского капитана, Колстизи. Частенько заметьте, да, Карик и Колстизи э, перестреливаются друг с другом, что, опять же, достаточно забавно. 3B это Калтер. Официальный его ник Калтер. Калтер. Ну, надеюсь, надеюсь, запомню, постараюсь до конца матча его так и называть, но ничего не обещаю. Деша закрыл, просто закрыл собой выход на мидл. Да, 15 хп осталось у него, но зато сколько фрагов он там налепил, аж целых три. Спаун, минус карик, карик не заметил соперника на 20, на 20, ничего себе. Спаун, а может и затащит, слушайте. Оу, минус деша Знаете, на секунду <laughs> Вот буквально на секунду Я думал, что спаун реально вытащит сейчас Не пошло 11-2 еще какие-то турниры и игры будут, Саня. В рамках этого турнира нет. Это последняя турнирная игра, на этом турнир подходит к завершению своему. Ну и, в общем-то, КС на этом не заканчивается на моем канале. Почти до конца недели по-прежнему будут шоу-матчи проходить между различными командами. Ну вот завтра, например, Россия с Польшей играет. Послезавтра завтра паблик сервер Промяса играет против паблик сервера Уютный паблик. Вот, и... Так что КС еще будет продолжаться, но это уже будет не успехский лан-турнир. 4 в 3. Перевес опять же за пухарцами, и Деш продолжает навязывать свое видение игры. И говорит, что, знаете ли, как-то вы должны проигрывать, ребят. Калтер также погибает от рук Итачи, и это уже 12-2, дорогие мои друзья. Я боюсь за команду Ташкент, и боюсь за результат. Так, жаль, жаль, жаль, жаль. Что вам жаль-то? Я видел сообщение, но не видел конкретно, о чем идет речь. Какие командные флешки, момен... моментальные тайминговые у бухарцев? Да. Жаль, что комментатор не обращает Внимание на такие моменты. Ну, к сожалению, комментатор не железный, как говорится, да, и не робот. Комментатор не знает, куда и в какой момент нужно ему смотреть, какого игрока ему выбирать, да. Поэтому, увы. Вуях, если бы это была бы игра Counter-Strike Global Offensive, то там, с точки зрения комментирования, все гораздо проще. Одну кнопку нажал, и все моменты тебе автоматически показываются. Даже переключать игроков самому не нужно. А здесь нужно постоянно переключать игроков. Включаются они, зараза, постоянно еще и не те, которые нужны. Так что уж не обессудьте. А вот и неожиданный поворот событий, дорогие друзья. Команда из Ташкента разваливает точку А, в то время как Хилфигер с лоу хиллспойнтами находится на точке Б. Ну, учитывая, что это последний раунд основного времени, здесь, естественно, только один вариант это идти, пытаться идти выбить. Но как такое выбить-то с, одни... с 1 хелспоинтами против, господи, против спауна и калтра? Ну, я думаю, это просто в теории даже невозможно. Хотя, Хотя, видимо, возможно, в этом мире все. Но не сейчас. Калтер все-таки забирает килфигера. И 12-3. Ну, не самый, конечно, приятный счет для команды из Ташкента. Ладно, уж что здесь греха таить. Совсем неприятный счет. Но это, конечно, еще пока ничего не значит, потому что теперь сильная сторона за Ташкентом. И если включить логику, ну, раз бухара один сумели выиграть первую половину со счетом 12-3, почему Ташкент не могут сделать то же самое, да? Вполне себе. Понял, принял. Да, Кинотезлик, понимаете, я бы с огромным удовольствием показывал бы вообще все самые важные моменты матча. Каждый минус и каждый-каждый фраг каждую гранату, если бы это было бы в моей вот... В моих возможностях. Так, это у нас кстати был не пистолетный раунд, это был у нас фейк рестарт. Александр, давно была игра? Насколько я понимаю, 14 мая. Бухарцы уже... Э, так, э, надеюсь, Ташкент сравняет счет. Я тоже на это надеюсь. Очень хотелось бы посмотреть карту ДАС-2. Если Ташкент проиграет, то второй турнир подряд в финале уже будет. Выражение имеется в виду или как? Что-то я не понял. Полиграф, мне кажется, что у вас немножко незаконченная мысль получилась. Бухарцы! Готовы к выходу на точку А и не совсем удачный, надо признать, выход-то получается. Хилфигер, ну тут хлестанул, конечно, с Юспика по сопернику. Хлестанул даже еще и по второму сопернику. Но как еще нужно троих забрать, да, получается? Еще один эйс нужен. Нужен. Ой, ХАЕшка! Фатальное, к сожалению, для Хилфигера. Не дали ему эйс сделать. А, -а, -а. а так красиво могло бы сейчас получиться. Вот это да. 12-4, дорогие мои друзья. Пистолетка за ташкентцами. Это означает, что есть хотя бы какая-то э, возможность на то, что ну, будет какой-то камбэк, так скажем, да? Прошлый турнир на канале в финале Ташкент проиграли Самарканду. А, ну то есть ты имеешь в виду, что они второй раз доходят до финала и не выигрывают турнир? Ты об этом? Ну да, такое вполне себе возможно. Да. Если... <смех> Бухара! Бухара пытается зайти на точку. И, кстати, даже не пытается. В общем-то, де-факто, они уже зашли. Ситуация 4 в 3, ребят. Это ребята с пистолетами завоевывают точку Б. И тачи! И тачи на глоке! Забирает оппонента симпл. Парный размен. Ситуация 2 в 2. Хилфигер и Деша против спауна. Деша. Хэдшот по симплу. Спаун. Хэдшот по Деша. 1 в один. Дефьюз китов, кстати, нет. Нужно выиграть-то всего-навсего 2 секунды. И хил Нет, подобрал диффуза. Воу-воу-воу-воу-воу! Вот это раунд, дорогие друзья. Бухарцы выигрывают свой экономический 4-13, елки палки И очень забавно сейчас просто меня рассмешило сообщение от Виктора, который, как известно, сам-то из Ташкента же, да? Ты же ведь из Ташкента, по-моему. Ну и, разумеется, болеет за Ташкент. Если в говорят, хилфигер сделал эйс, я бы сразу закрыл стрим. Да, это да. Ну, короче, теперь ташкенцы еще и без экономики остались. В сложнейшем, наверное, раунде э, в этом матче. Но бухарцы просто как-то сегодня прям... Это совсем не те бухарцы, которые проиграли в предыдущем Best of 3 2-0. Вот совсем не те Сейчас они играют прям на порядок слаженнее, злее. И стреляют более метко. Не все, конечно, но Деж, как вы видите, все-таки Калтра не отпустил. Симпл последний, один в три. И тут, как вы понимаете, опять же, раунд заканчивается на точке Б. А Симплу надо сейвить по-хорошему. Диффузов нет. Пока добежит до точки Б, там уже убегать с нее надо будет. Ну и вполне себе разумный. Исход. Это только сейв. Но это уже 14-4. Та да, из него самого, ну вот, слава богу, не ошибся Александр, в каком году была эта игра? Вот, в этом В этом прямо была Ну вот, то есть я же говорю, 14 мая Этого года, насколько я понимаю Но могу ошибаться, ребят Могу ошибаться Тут как бы есть Хасан опять же в чате, он в случае чего меня поправит, если я не, неправильную информацию говорю. Так что, дорогие мои друзья, смотрим. Бухарцы, в общем, судя по всему, настроены турнир заканчивать своей победой. Но удастся ли? Смогут ли ташкенцы все-таки пообороняться? Придется еще один раунд сыграть с пистолетами, и это как раз ужас. Ужас, ужас, ужаснейший. 4 в 2, дорогие друзья Колстизи и Калтер остаются вдвоем против четверых оппонентов Ну и такое, наверное, не берется от слова совсем Есть опять же снайперская, про господи, какая снайперская Калаш, калаш был у Калтра, но вот калаш выбит. Капитан Ташкента остается последний и тут все Капитан Ташкента отказался даже стрелять по оппоненту 15-4 Вот, 14 мая в Гиждуване проводили этот лан-турнир, пишет Хасан. Хасану большое-большое спасибо. Большое-большое спасибо за четкую и внятную информацию. Ну, полноценный девайсный раунд от Ташкента должен был бы быть, да? Но сейчас что-то там кто-то... Никнейм, смотри, Фак поставил в свой никнейм. Просто типа «фак ю», говорит. «Колд Сизи, кстати». Вот помните, в первой половине очень часто э -э, Карик, капитанил. Э -э, и смотри, они меняют ники на чемпионы. Смотри, они меняют ники на чемпионы и проигрывают раунд. Ай-яй-яй, как самонадеяно. Ай-яй-яй, бухарцы. Разве ж можно так? Ну, теперь у нас чемпион, чемпионы. Да, да, бухарцы. Молодцы грамотный такой тонкий троллинг своих соперников, да? Мы, мы их, то есть, дезморалим, чтобы они ну уж точно проиграли. Подсадочки в окна. Ну, чемпионские подсадки-то же должны все-таки присутствовать, а? Они просто, понимаете, решили морально победить. Не, не физически, а вот прям морально. Мы должны сломить своего соперника и весь его... Боевой дух. Размен произошел. Погиб один из чемпионов. Колстизи, помимо всего прочего, тоже, кстати, погиб. Погиб и Симпл от Руфспи. Ой-ой-ой-ой. Три в два ситуация. Нарко и Калтер. Ой, Деша не успевает ничего сделать. Чемпион последний. Я не успел понять, кто этот чемпион. Наверное, Хилфигер, я так думаю. Потому что, ну, статистика такая была только у Хилфигера. А, поэтому предполагаю, что это он. Ну, смотри, подобрал бомбы и убегает на точку Б. А, естественно, он там окажется гораздо быстрее, чем Калтер. И позиционный перевес, опять же, будет на стороне... А... Ну, пусть Хилфигер. Я думаю, что это все таки он. Бомба установлена. И, ну, взгляните... Давайте так скажем, да, правде в глаза. 25 секунд до конца раунда, до взрыва бомбы. При этом 10 из них нужно потратить на дефьюз. Вот на все действия остается уже 7 секунд. 6, 5, 4, 3, 2, 1... Фейк по дефьюзу, дорогие мои друзья. Команда Бухара 1 становится чемпионами лан-турнира из Узбекистана. Blizzard Game Club Championship подходит к своему завершению. И это ГГ, дорогие мои друзья. Счет 16-5. Суммарный счет по картам 2-0. И команда Бухара 1 становится победителями этого турнира. Первое место за ними. 900 долларов также за ними. За Ташкентом второе место. И 200 долларов также за ними. За, за третье место боролись, как известно, самарканцы. И третье место забрали себе именно они.